приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о первом месяце 22 -го года это будет гороскоп для знаков овен лев и стрелец на январь 22 -го года этот прогноз вы можете как всегда смотреть по своему солнечному знаку а также по знаку асцендента можно, кстати, смотреть оба варианта. Для того, чтобы быстро найти тот знак, который вам необходимо, можете воспользоваться таймингом, он есть в описании к этому видео. Овны, начнем с вас. Январь – это очень интересный месяц, это первый месяц в году, поэтому у каждого из нас может быть интуитивное желание начать что-то новое, полностью преобразовать свою жизнь но при этом важно учитывать то что две личные планеты меркурий и венера в этом месяце будут ретроградны. особенно это будет ощущаться сильно в период с 14 по 29 января поскольку периоды ретроградности этих двух планет в эти даты совпадают и это будет давать такой эффект, когда для продвижения вперед нам нужно опираться на опыт прошлого. Для того, чтобы идти вперед, нам нужно менять свои отношения к тем событиям, которые произошли ранее. То есть, так или иначе, январь будто бы будет нас заставлять оглянуться назад и извлечь важные уроки для того, чтобы идти вперед. Это все будет давать отпечаток на темпе нашего развития и наших действий. И важно не спешить в этом месяце, а подходить продуманно к каждому действию. А также очень хорошо планировать все то, что вы собираетесь делать. Давайте же теперь по порядку рассмотрим важные астрологические события января месяца. Итак, второго числа будет новолуние в знаке козерог, в вашем десятом доме. Интересно, что это новолуние будет в трене к урану, который находится в вашем секторе финансов. Таким образом в начале месяца тема достижений, успеха ваших личных амбиций, будет тесно связано с темой финансов. Поэтому это естественным образом может подталкивать вас к тому, чтобы ставить перед собой новые финансовые задачи и цели. Причем вот этот аспект Курана может давать неожиданное развитие событий, то есть это может быть то, что вы будете менять те планы, которые были ранее, или это поиск нестандартных способов решения ситуации. Будьте готовы к тому, что в начале года могут быть сюрпризы в виде абсолютно неожиданных решений, которые связаны с материальной стороной вашей жизни. В день Новолуния Меркурий, планета коммуникации, сделок и поездок, переходит в знак Водолей, в ваш одиннадцатый дом, и будет находиться в этом знаке по 26 число, пока не перейдет в Козерог. В ходе своего ретроградного движения. И вот этот период нахождения Меркурия в Водолее связан с поиском нестандартных решений, с работой в команде, с делегированием. Это та ситуация, когда ваш ум максимально настроен на поиск новых путей. Вы явно хотите делать все не так, как делали раньше. И для того, чтобы перестроить весь процесс, который был до этого, конечно же, понадобится время, рассудительность и терпение. Одиннадцатый дом отвечает также за наши планы. Это то, что волнует не только сегодня, но и то, что мы делаем на перспективу. Поэтому однозначно январь будет ключевым месяцем, Плане формирования ваших целей на будущее и соответственно опять-таки могут меняться ваши представления о том как вы хотите жить через месяц-два а то и даже через год с 7 по 14 число ваш управитель марс будет в квадратуре к нептуну и это очень важное для вас время когда вам нужно будет быть скажем так в гармонии с собой для того чтобы не совершать ошибок в этот период может возникнуть импульс сильное желание что-то делать но при этом может быть туманное представление о том как же это организовать как этот проект запустить как это все сделать вообще вот данный аспект может давать непредвиденные обстоятельства в начинаниях а также на то что будет затягиваться начатый процесс поэтому важно все-таки в этот период стремиться представить как это все должно выглядеть то что вы хотите делать и больше посвятить время опять таки тому чтобы определиться это очень важно и когда вы определитесь когда вы будете видеть окончательную картинку, результат, тогда и все вот этапы сложатся должным образом. С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным, поэтому естественным образом этот период мало связан с начинаниями. Да? Лучше все-таки на это время не ставить себе цель что-то принципиально новое начать. Но это прекрасный период для перезапуска тех проектов, которые вы создали ранее. Так как Меркурий будет разворачиваться в вашем 11 секторе. Если ваша деятельность так или иначе связана с соцсетями, с продвижением в интернете, с работой в группе, в команде, да и в коллективе тоже, то этот разворот будет влиять также на ваши взаимоотношения внутри этого коллектива на то, как эти люди относятся к вам, поэтому очень важно в это время доносить правильно свои мысли, находиться в контакте с теми людьми, с кем вы работаете, с кем создаете что-то новое, так как есть риск, что вас могут не понять или что вы можете по-разному видеть, скажем так, процесс выполнения той или иной работы. С 10 по 18 число будет очень такой важный период в плане мышления и коммуникации, поскольку Меркурий будет одновременно в соединении с Сатурном и в квадратуре Курану. Поэтому, с одной стороны, будет присутствовать ощущение спешки, будто бы вот уже надо что-то делать, запускать какой-то, новый вид деятельности генерировать новые идеи с другой стороны будет по сатурну будто бы торможение включаться что нужно для начала все продумать спланировать и только тогда не спеша а будучи полностью подготовленным это все делать и по сути важно будет найти баланс между этими двумя состояниями и важно прислушиваться как внутреннему критику, так и вот э, голосу разума, да, который э, показывает, что есть какие-то новые идеи и новые возможности для реализации. Кстати, с 14 числа начинается очень интересный аспект трин Венеры и Урана. И этот аспект, должна сказать, продлится до середины э, почти до середины февраля месяца, то есть, он длительный. И это даст возможность обновить полностью ваш подход к зарабатыванию денег, к пониманию вообще финансовой стратегии, которая есть в вашей жизни. Это может быть ситуация, когда будут меняться ваши финансовые цели. Если вы, например, стремились приобрести жилье, то вы можете передумать и или, скажем так, выбрать другой вариант. И это нормальный процесс, это связано с тем, что Венера все-таки до 29 числа ретроградна. К тому же, она в аспекте к Курану. Это очень яркое влияние, которое дает вот желание обновить то, что уже есть в жизни. Поэтому, если вы очень долго что-то старались делать, у вас это не получалось, это не приносило должного результата, то сейчас вы будете склонны это пересматривать и искать другие альтернативные пути. Также это аспект, который влияет на отношения, конечно же, тоже обновляя их. И это касается и новых отношений, и тех отношений, которые являются хорошо знакомыми. 18 числа будет полнолуние в Раке, и оно произойдет в оппозиции к Плутону. Таким образом, идет очень сильный акцент на тему семьи и недвижимости, а также а, очень сильное указание на перемены, желание вот в корень изменить все то, что есть в вашей жизни. Поэтому в январе многие из вас действительно будут менять свои планы, связанная с темой недвижимости это может быть желание куда-то переехать это может быть желание сделать ремонт это может быть желание по-другому общаться с членами вашей семьи это может быть и ситуация когда у кого-то из ваших родственников произойдут перемены и это будет влиять на вашу жизнь в любом случае в этот период важно иметь поддержку. Все-таки полнолуние в очень эмоциональном знаке рак. Поэтому важно, чтобы вы были на связи с теми, кто вам близок, с вашими родными людьми. Также по данной позиции к Плутону в десятом доме может быть такая ситуация, что на время вам нужно будет амбиции карьерные немножко отодвинуть в сторону, как минимум на две недели, а то и месяц, и больше заняться домашними делами или просто отдохнуть, побыть с семьей. Интересно, что в день полнолуния уран разворачивается в прямое движение в вашем секторе финансов. Как видите, в этом месяце очень выделены темы недвижимости, ваших личных целей, взаимодействия с другими людьми в плане работы ваши цели планы а также финансы по сути это то что будет между собой очень сильно связано и то что так или иначе будет привлекать ваше внимание разворот урана может дать опять-таки нестандартный выход из ситуации новую идею которая ранее не приходила в голову это может быть совершенно неожиданное предложение важно чтобы все-таки вы дали себе время подумать даже если это будет супер срочно все равно нужно учитывать что в период полнолуния и венера и меркурий будут ретроградны поэтому однозначно несмотря на вот это сильное желание решить вопрос здесь и сейчас нужно дать себе время с момента полнолуния и до 22 числа будет сохраняться соединение солнца и плутона это период очень такой кармический и насыщенный э, глубокими переменами и даже переживаниями а параллельно с этим будут также узлы менять свою ось это происходит раз в полтора года а, как вы наверняка знаете узлы находились в знаке близнецы стрелец и сейчас они переходят на ось телец скорпион таким образом они дополнительно акцентируют тему финансов вашей жизни, делая акцент на ваших личных доходах, заработках, на вашей самооценке и на вашей самоценности. Именно это может тоже очень остро, скажем так, выйти наружу в конце января. По Венере, которая тоже заставляет вас больше времени все-таки уделить своим амбициям по переходу узлов, а также по развороту урана. 23 числа Солнце будет в соединении с ретро-меркурием в вашем 11 доме. В этот день может быть сложно договариваться с кем-то, поскольку вы будете максимально сосредоточены на своей точке зрения. Поэтому данное соединение может принести скажем так больше возможность понять себя в той или иной ситуации это хороший спик для самоанализа и для того чтобы проявить возможно свое я в той ситуации в которой вы ранее отодвигали себя на второй план 24 января марс переходит в козерог и будет находиться в нем по началу марта это для вас будет очень активный период вот как раз Февраль подходит для начинаний, и Марс находится в сильном положении, в знаке экзальтации, тем более в вашем десятом доме, поэтому однозначно это период ваших личных достижений, когда вы будете с легкостью привлекать внимание к тому, что вы делаете, а также в это время у вас будет настоящая возможность иметь очень яркие достижения. 29 числа ретроградный Меркурий будет в соединении с Плутоном в вашем десятом доме. Важно сказать, что этот аспект повторяется. Он был перед этим 30 декабря 2021 -го года. Поэтому события могут быть похожими в эти даты. Состояние может быть похожим, как будто бы предвкушение чего-то нового. Ум может быть очень сильно перегружен какой-то информацией, решением финансовых вопросов. Важно в этот период не влазить в долги, не брать кредиты, поскольку есть риск, что это все будет потом тяжело и долго решаться. Кстати, в этот же день, 29 числа, Венера разворачивается в прямое движение. И это хорошая новость, а там уже не за горами в начале февраля и разворот Меркурия. И как раз-таки эти астрологические факторы дадут динамику в развитии процессов уже в феврале месяце. Поэтому однозначно январь – это месяц поиска и расстановки приоритетов. А февраль подходит для активных решительных действий.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 То, что нужно осознать, что в январе будет свой особый темп. Это связано с тем, что с 14 по 29 число сразу две личные планеты, Меркурий и Венера, одновременно будут ретроградными. Это будет давать такой эффект, когда нужно будет переосмыслить, что с нами происходило ранее. Может идти отсылка к прошлому, может идти некое торможение в делах, но тем не менее в январе присутствуют очень мощные энергии, которые заставляют нас меняться изнутри и создавать внутри себя мощный импульс, который поможет нам сделать что-то очень важное в феврале и весной 2022 года. Месяц начинается с новолуния Вы в знаке Козерог в вашем секторе. Работы, хлопот и здоровье. Интересно, что это новолуние будет в аспекте к Урану ваш десятый сектор достижений. Поэтому по э, данному новолунию вы можете получить интересное предложение на работе. Это может быть выходом на работу, если этому предшествовал период безработицы. По данному новолунию могут быть перемены в рабочем коллективе. Могут меняться ваши э, дела. То есть вы себе планировали одно, но получается, что по факту будет иначе. Но в целом это на самом деле э, какой-то момент обновления. И желание э, обновить ваш подход к работе, вашу занятость. Это может быть желание взять на время по-настоящему, выходные. Когда вы сможете, э, возможно, впервые за долгое время сделать передышку, отдохнуть, то есть зависимо от вашего режима, который был до этого, данное новолуние внесет коррективы и изменения. Поэтому естественным образом для некоторых это будет время, когда появится желание больше работать, а для некоторых это наоборот период, когда захочется взять тайм-аут. В день Новолуния Меркурий, планета коммуникации и поездок, переходит в знак Водолей, в котором будет находиться по 26 число, пока не а, возвратится обратно в Козерог в ходе своего ретроградного движения. А, и положение Меркурия в Водолея создаст большой акцент на теме общения с другими людьми, на теме взаимоотношений. А поэтому вы можете. Слишком фокусироваться в январе месяце на том, что о вас думают другие, что о вас говорят другие. Вы можете нуждаться очень сильно в похвале, поддержке, в том, чтобы советоваться. И возможно ранее вы никогда не замечали за собой такого, но сейчас вы прям вот будете нуждаться в том, чтобы разделять свои мысли с другими и слушать и слышать точку зрения тех кто вас окружает с 7 по 14 число будет квадратура марса и нептуна это аспект таких не совсем сознательных действий когда человек не до конца понимает для чего он это делает к чему это приведет это может хорошо сработать в творческом плане если вы являетесь творческим человеком по профессии или по призванию то данный аспект может дать вам возможность творить будучи вот очень вдохновленным но в целом этот аспект может дать и ошибочные действия или же ситуации когда вы Скажем так, можете что-то сделать на автомате и не совсем подумать, к чему это приведет. Важно понимать, что данный аспект затрагивает ваш сектор детей и любви, а также сектор больших денег. И восьмой дом также отвечает за сближение в отношениях. Поэтому есть риск допустить ошибку в отношениях с каким-то человеком, а также в отношениях с детьми. Ну и плюс это неблагоприятное время для финансовых инвестиций, вложений в тему бизнеса. С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным и он разворачивается в вашем секторе взаимодействия с людьми. Поэтому на самом деле январь может поднять проблематику взаимодействия вашего с окружающими может меняться круг общения ваш, например, те, кто были раньше вашими друзьями, вы понимаете, что эти люди от вас отдалились, но вы как-то раньше на это не обращали внимания. Это может быть период, когда нужно менять людей, с которыми вы сотрудничаете, искать кого-то нового или по-другому выстраивать коммуникацию с этими людьми. Это может быть период, когда будет меняться ваша целевая аудитория когда вам нужно будет иначе выстраивать свой диалог с вашими клиентами или с вашими коллегами по работе. В любом случае, вот какую-то задачку по теме общения с людьми Меркурий вам однозначно будет подкидывать. И вам нужно все-таки обратить на это внимание и подумать в этом направлении, чтобы корректно решить этот вопрос. Тем более, что в период с 10 по 18 число Меркурий будет в соединении с Сатурном и одновременно он будет еще и квадратуру Курану делать. И это, безусловно, момент ответственности в отношениях с людьми. Сказал, сделал, пообещал, выполнил. Но также это могут быть и форс-мажорные обстоятельства, когда вас могут подвести, Поэтому в целом период довольно-таки турбулентный, скажем так. Если речь идет о запуске чего-то нового, все может идти не по плану. Вот именно рассчитывать на людей сложно в этот период, рассчитывать на других. Но и без этих людей вы тоже не сможете обойтись. Этот период больше подходит для того, чтобы навести порядок в том сотрудничестве, в котором вы уже находитесь. А также может выходить на первый план тема взаимоотношений с вашим партнером по браку. И это все будет происходить в контексте работы, долга, обязательств, может идти распределение обязанностей. 14 января. Ретроградная Венера будет а, в Трине Курану. Очень интересный аспект этого месяца. Он продлится, кстати, еще и в феврале почти до середины месяца. Долго будет этот аспект. А, это момент обновления в работе. Это момент, когда вы хотите снять с себя какую-то часть обязанностей. А, возможно, вы поймете, что много тратились на людей которые оказывают вам какую-то помощь да, в ведении проекта это может быть ситуация когда вы хотите иметь больше выходных и будете повышать цены на свои услуги Это ситуация когда вы можете принять решение улучшать место вашей работы обустроить вот какой-то уголок до да, в доме если вы удаленно работаете или это момент вот каких-то перемен в офисе на рабочем месте но в целом это довольно благоприятный аспект конечно по урану могут быть какие-то шоковые поначалу реакции мол как так но потом все будет к лучшему и вы поймете что в целом хорошо что все именно так сложилось 18 числа будет полнолуние в раке в вашем 12 доме и данное полнолуние будет в оппозиции к плутону в 6 -й это тоже такой момент эмоциональный и он связан с темой работы и отдыха а также с темой возможно какого-то внутреннего напряжения это могут быть переживания которые были внутри вас по поводу вашего самочувствия здоровья или по поводу вашего графика количества работы которое предстоит выполнить вам но в целом важно все-таки глубоко разбираться в вопросе который вас тревожит то есть если по здоровью есть нюансы нужно обследоваться если по работе что-то не устраивает опять таки лучше сменить работу то есть по данному полнолунию может быть ощущение что что-то накипело и вы как-то это по умолчанию воспринимали что так и должно быть да но сейчас понимаете что так дело не пойдет нужно менять ситуацию и не всегда это полнолуние прям будет срабатывать как какие-то явные перемены. Поначалу это все может происходить внутри вас. Именно вот как то, что меняется отношение к той или иной ситуации. И вы, соответственно, можете создавать вот планы, это менять. И уже внешние перемены могут произойти и позже. Но вообще должна сказать, что период с 18 по 22 число, он очень такой кармический. Это связано сразу с несколькими факторами. Ну, во-первых, конечно же, с этим мощным полнолунием. Во-вторых, в день полнолуния уран разворачивается в прямое движение в вашем десятом секторе. И он тоже будет заострять внимание на ваших целях, планах, амбициях. Это может быть... Э, Ситуация такой резкой перемены в вашем социальном статусе. Например, вы узнаете, что вы забеременели. Или что вам предстоит переезд. Муж может сказать об этом, что вот так сложились обстоятельства, и вам нужно переезжать. То есть какой-то будет идти момент перемен. Когда вы думали, что все будет вот так, а получается иначе. К тому же 19 числа кармические лунные узлы меняют ось. До этого они находились на оси близнецы и стрелец, а сейчас переходит на ось телец скорпион. А это ваш 4-й, 10 -й дом. И э, это период э, очень интенсивный э, в плане именно э, вот решения жилищных вопросов и решения вопросов, связанных с вашими целями. Поэтому вам предстоит в этих моментах найти баланс. И действительно будет идти какой-то переломный момент по работе, когда нужно будет просто все делать иначе. Те вот схемы, которые работали раньше, они могут перестать работать. И это может быть как раз-таки осознание того, что нужно по-другому все планировать и делать 23 числа будет соединение солнца и ретроградного меркурия это очень важный такой момент и в плане работы и в плане каких-то обязанностей и в плане отношений с окружающими в плане коммуникации обычно такое соединение дает осознание каких-то моментов которые ранее Могли быть у вас прямо перед глазами, но вы этого в упор не видели, просто на это не обращали внимания 24 числа Марс переходит в Козерог и будет в нем находиться до начала марта И это период, когда Марс будет находиться в вашем секторе работы и здоровья Поэтому он однозначно будет так или иначе подталкивать вас к активности и эта активность может быть направлена на решение каких-то бытовых вопросов, рабочих моментов. И по Марсу будет желание решать все быстро, не тратить на это много времени. Но также это может быть и решение вопросов по здоровью, когда нужно активнее заняться своим самочувствием и начать что-то делать, если вас не устраивает то, как вы себя ощущаете в своем теле. 29 числа будет соединение ретроградного Меркурия и Плутона. Важно то, что этот аспект повторяющийся. До этого он был 30 декабря. И, соответственно, ощущение, которое вот в эти дни, оно может быть похожим, настроение, события могут быть чем-то похожими. В целом этот аспект обычно поднимает финансовую проблематику, или дает какой-то очень важный глубокий разговор или мысли но 29 число приносит и хорошее событие Венера разворачивается в прямое движение в вашем шестом секторе и это даст вот первый такой импульс понимания как дальше свою жизнь устраивать планировать что делать в плане работы и затем уже февраль будет намного динамичнее определеннее. И э, по сравнению с первым месяцем э, этого года, он даст возможность совершить даже какой-то прорыв, начать какую-то важную работу, так как Меркурий вскоре тоже развернется в прямое движение. Ну что ж, желаю вам легкого января, пусть все сложится наилучшим образом. Э, будем с вами на связи, всем пока-пока. переходим к вашему январю месяцу особый такой период будет с 14 по 29 число когда обе личные планеты и меркурий и венера будут ретроградными это говорит о том что январь в целом имеет свой ритм и темп не стоит в этом месяце делать что-то в спешке хотя конечно в этом месяце есть противоречивые аспекты с одной стороны будет сильное желание перемен, но с другой стороны определенные обстоятельства могут будто бы сдерживать этот порыв Поэтому важно все планировать и как бы там ни было действовать не спеша 2 января будет новолуние в Козероге в вашем секторе финансов и самооценки И это новолуние будет в аспекте Курану в шестой сектор работы, здоровья и рутины это говорит о том, что может у вас появиться желание менять работу, менять образ жизни, питание, заботиться больше о здоровье. По данному новолунию как раз-таки очень хорошо внедрять какие-то новые привычки, менять лечение, например, если вы проходите курс лечения. Это период, когда в целом вы можете пересматривать свое отношение к себе, к работе. Аспект Курану ⁇ это как раз таки желание делать все по-другому, но также это могут быть и быстрые результаты, так как первая половина января намного динамичнее второй половины. В день Новолуния Меркурий переходит в знак Водолей, в котором будет находиться по 26 число. Интересно, что Меркурий в Водолее подталкивает нас тоже к поиску новых решений, к тому, чтобы э, иметь оригинальные идеи, смотреть на все непривычными глазами, а искать новые пути решения. И все это время акцент будет идти еще и на ваш третий дом общения, поэтому однозначно э, в январе вы будете иметь сильное желание обсуждать какие-то идеи с другими людьми. Это могут быть новые знакомства, либо возобновление контактов, связей э, с прошлой работой. Или э, вы можете вспоминать э, тех людей, с кем ранее учились, и будет желание возобновлять общение с ними. Э, то есть, в принципе, э, будет вот такое ощущение, что... В каком-то смысле есть толк до да, из того чтобы больше общаться это может вас подтолкнуть каким-то новым решением и водоле это еще и знак будущего поэтому вы можете это делать на перспективу ради того чтобы в дальнейшем вот скажем так извлечь определенный результат из этих контактов. С 7 по 14 число Марс будет в аспекте к Нептуну. Это очень важный период для вас, поскольку задействованы ваш первый дом личности, и четвертый дом недвижимости и семьи. Это может подталкивать вас к решению семейных жилищных вопросов. Это может быть желание решить какую-то ситуацию внутри семьи это может быть связано с ремонтом переездом это может быть и решение вопросов связанных с земельными участками в целом важно понимать что будет квадратура к Нептуну, это всегда дает скажем так эскиз наброски ситуации но это не окончательный вариант поэтому все что будет обсуждаться в этот период оно так или иначе будет складываться по-другому. Но важно понимать намерения вот людей, с которыми вы будете коммуницировать. Важно слушать тех, кто вас окружает, не только фокусироваться на своей точке зрения и на своих желаниях. С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградный. Он разворачивается в вашем секторе коммуникации, поэтому январь как раз-таки может быть началом каких-то длительных переговоров. Когда вы услышите определенную идею, с помощью которой вы можете изменить свою жизнь, но вам нужно будет время, чтобы это переварить, либо чтобы это воплотить. То есть в целом момент новизны присутствует, но эта новизна не сразу придет, это может быть обсуждение каких-то планов, то, что на перспективу кажется выгодным, интересным для вас И важно все-таки в январе не отбрасывать все то, что, казалось бы, на данный момент не, не сработает, да? Ведь нужно еще долго ждать, пока это все реализуется Важно эти все мысли собирать, эти все идеи, эти все предложения и брать их будто бы в обработку. То есть постепенно, медленно, уверенно идти к этим целям. Это также подтверждает и то, что с 10 по 18 число Меркурий будет э, в соединении с Сатурном. То есть это указывает на то, что медленно могут продвигаться любые решения. И вот прям будет ощущение, что это долгий процесс. Но, тем не менее, будет также и квадратура этого Меркурия к Урану, когда желание все-таки быстрее это все решить. И важно, чтобы не сбиться с пути, чтобы все-таки не обнулять все то, что происходит в этом месяце, из-за того, что это вот именно в этот момент не сработает. С 14 января будет Трин Венеры и Урана затронут ваш сектор финансов и работы это может быть новая идея связанная с зарабатыванием денег новое предложение какая-то нестандартная ситуация которая даст вам возможность заработать и в целом это может быть даже удаленный вариант работы это может быть работа не по графику не по часам а вот более такой свободный вариант да? но тем не менее этот аспект сохраняется вплоть до середины февраля и это может быть либо период ваших раздумий стоит принимать это предложение не стоит это может быть период адаптации это может быть период когда вы будете обдумывать это предложение и будете скажем так и вот кассу ходить и принимать, то есть могут быть вот даже разные такие отношения к этому, и потом вы уже только в феврале после разворота Венеры сможете, скажем так, принять однозначное решение. Также данный аспект может давать такие качели в теме отношений, когда вроде бы и интересный человек, но что-то и не так идет это опять-таки связано с ретро-движением венеры и февраль тоже в данном случае перенесет намного больше конкретики 18 числа будет полнолуние в знаке рак и это полнолуние будет в оппозиции к плутону ваш второй сектор очень яркая тема финансов по данному полнолунию это может быть крупная продажа, крупная покупка. Но однозначно вам стоит прибегать к помощи других людей, поскольку в восьмом секторе это происходит. То есть в одиночку вряд ли получится это все провернуть, какую-то масштабную спецоперацию да, в вашей жизни. Но все же это период перемен, когда есть возможность что-то в корне изменить. То, как вы живете, то, как вы зарабатываете это такая поворотная ситуация в вашей жизни, очень важное решение, и это выбор в том числе, который будет касаться темы, возможно, вашего места жительства, поскольку, как ни крути, данное полнолуние происходит в знаке рака. Он этими темами заветует. Интересно, что как раз в день полнолуния происходит разворот урана. В вашем секторе работы, рутины, это тоже указывает на то, что меняется, будто бы ваш образ жизни, происходят какие-то перемены в привычном графике, в привычном понимании, что входит в ваши обязанности и каким именно образом дальше будет развиваться ваша жизнь. Но в целом период с 18 по 22 число довольно такие имеет яркий кармический окрас и по полнолунию такому очень мощному и по развороту урана одновременно с полнолунием но также 19 числа произойдет смена вектора нашего развития по лунным узлам кармическим они переходят из оси близнецы стрелец на ось телец скорпион и это тоже вносит коррективы в нашу жизнь Узлы будут находиться на вашей оси, опять-таки, шестой-двенадцатый дом. Это ось работы, ось отдыха, поэтому жизнь переходит в другой ритм у вас. И происходит сильный акцент как раз-таки на здоровье, самочувствие на режим. И опять-таки, зависимо от того, что больше преобладало в вашей жизни, работа или отдых этот вектор может меняться в связи с переходом узлов, так как дальше активно будут по этим сферам проходить затмения. 24 числа Марс переходит в Козерог и будет находиться в этом знаке по началу марта. А Марс, планета активности, переходит в сектор финансов, поэтому материальные вопросы будут решаться очень быстро в этот период. Это благоприятное время для покупок, продаж для того, чтобы начинать какую-то деятельность, связанную с заработком. Но помните, что все-таки стоит дождаться, пока Венера и Меркурий развернутся в прямое движение, поэтому больше для этого подходит даже середина февраля, когда еще эти планеты поднаберут в скорости. Но в целом уже сам переход Марса в Козерог будет давать возможность планировать свои действия и вырабатывать стратегию действий. Вот этим и стоит заняться в конце месяца. 29 числа ретроградный Меркурий будет в соединении с Плутоном. Это аспект повторяющийся. До этого он был 30 декабря. Соответственно, события этих дней могут быть похожи. Но также и эмоциональный фон может быть похожим. Так как соединение в вашем секторе финансов, то это может быть... Важное финансовое решение, учите, что период не подходит для того, чтобы брать деньги в долг, а также для того, чтобы давать в долг. 29 числа еще будет одно событие, которое имеет отношение к теме финансов в вашей карте, это разворот Венеры в прямое движение. Это на самом деле очень благоприятное событие, которое даст возможность извлечь выгоду из какого-то дела получить интересное предложение опять-таки или решиться на какую-то ситуацию на какое-то предложение в целом ярко присутствует вот в конце января в начале февраля момент какой-то развязки будто бы вы очень долго к чему-то шли и наконец-то появляется в этом вопросе определенность ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Это очень важно, я все читаю. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.